Всем привет, это 812 фото. Сегодня мы расскажем вам о настройке интервальных пультиков Pixel. Перед вами две модели TW282 и TC252. Слева расположен 282 пульт. Он является беспроводным. В остальном они полностью идентичны по функционалу, настройкам и так далее. Соответственно в комплекте у 272 есть приемник, который устанавливается на камеру. Пультик можно держать в руке. Эти пультики удобны тем, что в отличие от аналогов, они поставляются с разными проводами. То есть у других производителей провода просто впаяны в устройство. Соответственно, купив пультик э, и поменяв камеру на какую-то либо другую, другую фирму или что-то еще, вам придется покупать новый пульт. А тут просто докупаете провод и можно использовать с Кэнненом, с никоном с Sony и с другими камерами и разными моделями. Работают от двух мизинчиковых батареек, мы их уже вставили. Включаем, подсоединяем вернее и к камере. Это 50D, у нее вот такой вот разъем. Ну, собственно, и все. Камера включена. Можно пробовать. Культик тоже включается. Кнопки включения у него нет, выключение тоже выключается, включается он автоматически. Для простоты нашего видеоурока мы переключим камеру в ручной фокус, чтобы не затруднять съемку кадров при фокусировке. Первый режим. То есть окошечко такое. Это просто обычная съемка с пультика. Снимаем. Далее идет серийная съемка. Зажимаем кнопочку. И серия кадров. Далее. Режим Bulb. Будет работать правильно, если в вашей камере есть соответствующий режим. То есть вы нажмете кнопочку. Затвор откроется. И будет ждать сигнала, когда его закрыть. Соответственно, через 10 минут вы можете нажать кнопку, и съемка, пред... съемка этого кадра прекратится. Delay. Съемка с задержкой. Установим задержку перед съемкой 5 секунд. И съемку длиной 10 секунд. Ну все, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, а теперь он 10 секунд будет фотографировать. Выдержка у нас 2 секунды стоит. Поэтому вот так Идём. Верхняя полоска из функции как раз-таки предназначена для различных таймлэпсов ну и прочей этой съемки Delay это задержка перед началом съемки всей съемки используется только один раз нажимаем в центр джойстика вверх допустим 5 секунд перед стартом далее Long продолжительность съемки в секундах не в кадрах 1 секунда. Интервал. То есть через какое время съемка у нас повторится опять? Через 9 секунд. N количество повторений. То есть сколько сколько циклов съемки у нас будет через установленные 9 секунд. Данное значение обозначает бесконечность. То есть циклы будут повторяться всегда, по не нажмем кнопку Стоп. Старт-стоп. Давайте попробуем запустить данную серию. Нажимаем Старт. И через 5, 4, 3, 2, 1 у нас начнется наша программа. То есть в течение одной секунды он сделал три кадра, потому что стояли такие настройки. Далее через 10 секунд повторится этот же цикл. В течение одной секунды. Если изменить настройки, например, у нас может за это время делаться один кадр. Сейчас поменяем. Вот. Теперь один кадр делается. Все. Данная функция будет повторяться пока мы ее не остановим. Или пока у нас не сядут батарейки. Кстати, по данному вопросу вы можете приобрести устройство питания от сети. Также есть у нас на сайте ACK E2, E6, ну, в зависимости от вашего фотоаппарата. Все, останавливаем. Еще раз для примера сделаем задержку съемки в 9 секунд, длительность 2 секунды. 2 секунды он будет фотографировать каждый раз. Интервал через каждые три секунды. И количество повторений делаем 5 штук. Все, запускаем. То есть через 10, сколько мы там стоили секунд. У нас начнется наша программа. Программа длительностью в 2 секунды. Через 3 секунды 5 запускается. Опять 3 секунды прошло. Следующая серия. Ну вот, собственно, все повторяется. Также у этого пультика есть подсветка дисплея. Пультик сам автоматически выключается. С ней используется. Итого все наша серия прошла. Из 5 повторений. Все, можем пультик оставить. Сам выключится и будет есть наши батареечки это был интернет магазин 812 фото если мы помогли вам разобраться в этом пультике ставьте пальцы вверх спасибо за внимание о нет в любом случае ставьте пальцы вверх без этого никак